Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ и сегодня я снимаю обзор моих игрушек Как приучить дракона И вы наверное думаете, что за приучить дракона, что это за драконы вообще такие, откуда у меня они есть Хочу вам сказать, что на самом деле мое хобби это конечно Мальта -пони, но больше всего я люблю вот этих драконов Я с детства увлекалась и, конечно, извините меня, я им говорю заранее, за то, что я так долго не упускала видео. У меня дела, школа, поэтому, ну, просто времени не хватает. И сейчас я вам буду рассказывать про каждого из этих драконов. У меня их очень много, я даже не могу сосчитать, их очень, сразу говорю, много. И так как я ими увлекалась с детства, половину деталей или половину драконов, к сожалению, могут быть... Или сломаны, или детали потеряны. И первым драконом будет, о котором я расскажу, беззубик. Это мой любимый дракон. Вот этот беззубик у нас стреляет как бы вот-вот. Вот. Он стреляет вот такой, как стрелой. Это мой второй беззубик. У меня их два. Вот. Он вот так вот ну как, нагинается вот за лапки. Его можно вот так вот делать. И он как стреляет. Так. У него еще вот крылья вот они махают. так Можно вот взять, например, в такое положение крыло. И, пожалуйста, не обращайте внимания на вот это произвольное творчество, потому что я была маленькая, я хотела себе лепить на драконах, чтобы они были похожи на настоящих. Вот. Так, давайте поставим его. Я очень много их. Так, а, еще один дракон. Это у нас вопль смерти, вот у него функция, это вот надо этот как рычажок вот так вот вверх, и он открывает свою пасть, вот видите, вот мы тянем этот рычажок, и вот, ааа, -а -а, дракон пасть открывает свою, вот, к сожалению, крыльями он не махает, но они у него пластичны, ну гнутся, но лучше не гнуть, а то сломаются. И, кстати, вот у него еще есть преимущество, вот у него хвост можно в, раз, в разные положения ставить, потому что он мультики так делает, вот у него так хвостик может загибаться. Вот он, такой красавец. Так, еще вам покажу вот этого дракончика. Это древоруб, если я не ошибаюсь, да. А, у него функция вот крылышки вот так вот сгинается, разгибается во все стороны. И вот там они у него... Вот. Как будто он деревья вот срубает. Сейчас вам еще раз покажу. Надо за хвост потянуть вниз. У него вот крылья как будто срубают деревья. Он там какой-то, не знаю, там... Э, я не помню, какой дракон он из класса, что ли. как когтевиков, э, когтевиков я уже не помню. Просто давно не смотрел мультик. Вот он, Древоруб. Так, давайте дальше. Вот. Про этого дракончика. Это у нас дракон. Я не помню, какой зовут, но я помню, что он точно был во второй части. Я это точно помню. У него вот так вот гнется хвостик. Вот еще у него четыре крыла. Вы думаете, что два, на самом деле 4. Вот, видите, маленькие. Надо вот за лапки вот так вот потянуть. И он ими махает. Это еще не все функции. Вот у него эта стрела, она вот. Смотрите, сейчас я вам покажу, что было. Вот, она стреляет тоже. Так, давайте его поставим обратно. Так. Сейчас я вам расскажу про вот этого гиганта, этому самый большой дракон. И мне он очень нравится. Это какой-то король драконов. Он точно был во второй серии, я помню. Он какой-то там злодей, что ли. А еще... Это такой ледяной король. Еще и с ним наборе наборе. шел вот этот вот маленький беззубик. У меня получается три беззубика. На самом деле у меня их четыре. Так как я вам в следующем видео еще покажу обзор на мои игрушки-капывающие драконы из Макдональдса. Я их все собрала. Ну, я же их очень любила. Вот у него крылышки могут тоже гнуться так, но лучше их не сгинать. И вот сам гигантский дракон. Вы посмотрите, как он большой. Он мне очень нравится. Он издает звуки, но у меня батарейки просто сели. Я, если найду батарейки, я вам могу в следующем видео э, про э, игрушки с Макдональдса показать тогда. Вот смотрите, видите, у него тут такая как незаметная кнопочка. На нее надо нажать, и он стреляет вот такой вот, э, как льдышкой. Он же ледяной король. Еще у него руки могут вот так вот сгинаться. Вот так вот, так вот, так вот. Загинаются у него обе руки. А еще тут есть специальная ручка, чтобы удержать. Вот, например, мы его хотим взять. И вот надо нажать на вот этот тоже рычажок, и он поднимает голову и издает звуки. И когда стреляет, он тоже издает звуки. И еще у него хвостик двигается. Вот там под хвостиком как раз вот отсек, куда батарейки надо, чтобы он рычал. Если его за хвост дернуть, он тоже будет рычать, но... Видите, он меня не рычит, у меня батарейки уже сели у него. Так, это я сейчас ставлю. Это у меня был набор с вот таким миниатюрным безубиком и с королем. Я не знаю, но он продавался, кстати, недавно, когда вот этот мультик выпустили, эти игрушки выпустили. А это самый раритетный дракон, и он мой самый любимый, наверное. Потому что он самый раритетный. Я его еле нашла, я вам правду говорю, он такой редкий. Это Грамгильда. Это змеевик. У нее махают крылышки, ну, она им так делает. Хвост у нее ничего не делает, просто такой хвостик. А она может вот так вот открывать рот. И видите, вот у нее вот я покажу вот так вот, видите, у нее светится. Вот. Она еще крылышками махает. Вот это грангильда. И поставьте лайк, если вам нравится моя вот редкая грангильда, потому что я ее, я ее правда еле достала, но у меня была. Последний, но я ее с таким трудом нашла и так радовалась. Так, поставим Грэмгильду на место. И дальше я вам скажу о этом драконе. Это у нас кревет, Ну, по-английски вы, наверное, часто слышали, ну, если вы знаете драконов, то и его называют Скриллом. Мне привычный, конечно же, Скрилл, потому что, ну, мне так нравится. И вот у него немножко у меня там, ну, пасть так подломана, а так все нормально. Он вот так вот э, стреляет, такой как... Сейчас я вам покажу. Вот это молния, он стреляет молния, поэтому такая вот желтая штучка. Еще он крылья складывает вот так вот. И когда нажмешь на кнопку... Вот видите, у него, у него вот... Я вам покажу вот. вот. А хвост у него можно просто вот так вот пиум-пиум. -пи -пи а так он не функциональный, можно сказать. Вот это скрил. Так. Сейчас я вам расскажу о моем самом первом драконе это кипятильник. Он у меня в хорошем состоянии сохранился. Вот если нажать на эту кнопочку, он будет махать крылышками. И еще он э, может э, ну плеваться водой. Я сейчас показывать не буду, ну потому что я тут весь стол. Я вам просто покажу, вот как надо вот, опускаешь опускать его в воду. Вот так вот головой. Он всасывает воду и вот так вот стреляет. Пш -пш -пш -пш -пш. Он у нас водой стреляется. Это мой пену. Я была тоже его очень рада купить. Так что поставьте лайк, потому что это э, мой первый, можно сказать, экспонат в коллекции. Так. Дальше вам расскажу про вот этого дракона. Это у меня если я не ошибаюсь, это какой-то там Барс и Вепрь. Вот это Барс, это Вепрь. И этот дракончик Пресеголов от он, у него функция, вот видите, такие как две пимпочки, вот раз, и голова э, вебри, она вот так вот двигается, вот, он может так как будто водичку пить. А это Барс, он тоже так умеет, за эту пимпочку. А это большая, э, помогает им крыльями махать. Тоже функциональный дракон. С хвостом у него, ну, можно так погнуть, конечно, но так он не функциональный. Так, и, наверное, мой любимый дракон тем, что он очень хорошо стреляет. Мне можно играть в стрелялки. Я почти всегда с ним играл какие-то стрелялки там. Ну, например, вот э, кто-то там, не знает какими-то пистолетиками, а я с драконом хожу. Вот этот дракон, это какой-то, я забыла, как его зовут. А, торнадо, торнадо, вспомнила, торнадо, вот. Это торнадо, это его имя, дракончик такой. Вот у него, видите, такая как крышка? Это отсек для вот этих пулей. Сейчас вам покажу, как, ну, они стреляют. Так, главное, чтобы камера не не отлетела. Так, так. Раз. Видели? Два. Ой, бедный дракон. Три. Вот, это он так стреляет, вот, как, как пулями какими то Вот я вам покажу одну такую вот пулю. Вот она. Их всего три. Сейчас вам покажу. Раз. Два. Так вот все три пули. Сейчас я их обратно сложу, а то я однажды потеряла. Но у меня не будет все в порядке. Так. Вот у него еще крылышки. Вот так вот могут гнуться. Там вот не знаю. Вот так вот крылышки. И кстати, я хотела сказать, у него хвост, в принципе, не функциональный. Но когда стреляешь, надо оттягивать хвост назад. Поэтому вот так вот. Так, еще один мой дракон, мне он тоже нравится. Кстати, поставьте лайк, потому что, ну, не знаю, мне он нравится. Так. Это Кривоклык. У него должны быть на крышке такие, как специальные, а, как это называется, не знаю, как, а, ну, как таблетчики, если можно выразиться. Вот как у него только такого коричневого цвета и с прорезами Ну, для этих штучек. Это Кривоклык. У него, в принципе, ну, рот не открывается. хвостик вот так вот может гнуться. У него вот что я недавно открыл, у него вот так вот лапки могут. Вот, раз, раз! Ну, сгинаться. Мне это нравится. Еще э, у него могут сгинаться вот так вот крылья. Вот сейчас я покажу, а у него. А, вот так вот. И когда ты эти пимпочки, вот, э, ну не знаю, там поставьте, то он вот так вот э, может ими стрелять вот на лапу нажать и бамс! И они отлетают, эти пимпочки. Еще у него что. У единственного дракона, наверное, может нет, у него крылья могут сниматься. Ну, я сейчас не могу вам показать, но они, правда, снимать. Видите, вот тут такое, как крепление. Вот оно позволяет вот как э, снимать эти крылья, например, у вас мало места в какой-нибудь, там, не знаю, коробке, и вы можете ему аккуратненько снять крылышки и положить его, потом обратно прицепить. Так, сейчас дальше вам покажу. Это еще один беззубик. Ой. Он у меня самый, можно сказать, старый с безумником, потому что, вы посмотрите, какой он. У него крыла нет, я его сломала. Так жалко его тебе не починить никак. Но я тут пластилином пробовала, но нет. Еще у него э, совсем э, не работает ничего, даже вот э, стрелять функция вообще прям, ну, я могу только сама вытащить. У него, ну, видите, даже ой, еле вытаскивается. Вообще ничего не работает у него. Хвост у него тоже весь заклеен. Вообще мне он нравится, этот Безубик тем, что он такой, как. да у него много функций на самом деле. Ну, мне кажется, для беззубика. Вот чего О. Я хочу еще одного себя приобрести. Безубика. Вы как раз можете на 8 марта посмотреть, как я буду, может быть, открывать безубика или какого-нибудь дракона. Обзор. Так. Ну, это мой, в принципе, любимый безумик, знаете, почему? Ну, потому что вот этот, он мне, конечно, очень-очень нравится. Просто у него положение как бы не стоять. Мне больше нравится это тем, что вот он, видите, он может вот стоять с помощью лап даже на руке. Вот. Это его как преимущество. Это была вся моя коллекция моих любимых драконов. И напишите, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам эти драконы. И, ну, не знаю, есть ли у вас эти драконы. И снимать ли мне про них дальше, какие-нибудь сериалы. Я не знаю. Но хочу вам сказать, что у меня вообще сюжет игры в детстве был такой. Я, конечно, до сих пор играю. Вот, например, вот эта вот девочка Лего. Это... ее зовут Кейт по-английски. Девочки Кейт. Вот я играла, как будто эти девочки, как на них летают. Вот это ее как раз дракон, как будто вот так сажаешь. И они летают. Потом, если хотите, чтобы я снимала какие-нибудь сериалы, напишите в комментариях. И я могу снимать. А в следующем видео я покажу обзор своей коллекции из Макдональдса. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео.